В общем, дубль 2, из-за чего, из-за того, что я не знал, что запись идет. Так что, снова всем привет. Потому что это сохранится. Как это проверить, я думаю, что уже нормально. Блин, что это такое? Снова лаги. В общем, смотрим карту. Видно, что карта, скорее всего, скачанная. Скорее всего, это Нью-Йорк. Такой вокруг. И не парим по центру. Да ладно, не знаю, кто его скачал. Для она просто была создана. Что и когда мы... И для просто ее взяли. В общем, вот почему? Игра игра не грузится. Перезахожу. В общем, когда я перезахожу, я робот. Ну, что же делать? Вход, текущий бой. На этом сражается. очень суть ролика. Качнуть. Ой. Эмм. Шелли или Пеппер, да, пеппер на 10 на 2 2к кубка. На щас один, как вы знаете, на 1032. Uh -oh, да? 1032, Ух ты, я 100 видел. Ты, блин, блин, блин. Да, да я bravo, блин, ч делаешь, а? Вау. Вау-вау-вау. Так вот, смотрите, сок игроку поубивали. Топ-7. Я не знаю, что это было, но ролик ему останется, пошел, он, пошел он, блин, что за Ларри читер, как он это сделал на ПК играл, да, в общем, суть ролика, понятно, что Лари это читер, для моего взял и такой хитрый, да, советую тоже так делать, смотрим за нее, как он играет, если он доп. 1 займет, то понятно, что он с компьютера, во-первых, во-вторых, то, что он реально дерзкий. Смотрим за ним и учимся. Так, отстань анимация. Ну-ка, заниматься анимации этого. Типа того. Опа-опа. Бой-бой-бой. Давай, давай, давай, давай. Ты шумешь умеешь летать. Давай, давай, давай. Летать умеешь. Давай. Лари уходит. Лари берет мою аптечку. Лари Хобана безопасно да бам-бам-бам смотрим. Так, кто победит? О, она. не ну, она нереально сильная. А, попался. ой ой, -ой. Вот Лари. В общем, если топ-1, Лари за то том Советую за Ларри играть. Гайду уже на канале. Канал называется Риск Старт. Жаль, что я его сразу не сказал. Потому что я всегда ищу, куда его залить ролик. Поэтому, пожалуйста, на канал Риск Старт. Так, что-то он фикашет. Это запрещено. Ну, мне нет. Да, а ему можно. Там еще волк, кстати, на рисунках. Ну ладно, пойдем посмотрим. Ага, у нее косточка. Нет, нет, у нет косточки. У нее есть вкус, самый такой дерзкий. Если у меня будут козы и все будет окей. Почему так? Потому что я стану сильнее. Так, специально не включил. Вот хитрый, вот хитрый, Он все знает. Хопа, на вырубил. Вырубил. Нет? Да? не дам Посмотрим. Ага, подгорел. В общем, я за него не болею. Да, потому что он такой себе. Но он победил одного. Второго победил. так что это сильно. Так, куда же он идет? Пожалуйста, этот ролик останется на канале. Я не хочу третий раз записывать. Вроде бы я там все понял, там пауза. Я вроде его возобновил. Так, так, так. Чего? Давай, давай, давай, давай, вырубай, вырубай. Чего там лесится, Давай, вырубай, вырубай. Да, ну, блин, ну, блин, почему он такой хитрый, Ларри? О, по, по, по, какой хитрый, ну, блин, давай, давай, тащи, тащи, Ларри проиграй. Я не хочу, не хочу, чтобы Ларри выиграл. Это будет значить, что нужно это конец будет. А пойму, что реально сильные тут игроки. Нужно тогда не роликов делать. Да, на канале будет два ролика в день. Все, ясно? Три ролика, да. все таки три можно. Ну, можно 4. Давай 4 ролика в день, если ты выиграешь. 4 ролика в день, если Ларри выиграет. 4 ролика в день, если Ларри выиграет все окей значит я должен поподить хорошо, 4 ролика в день, подожди это безумие так 4 здесь, так сколько там остается, да 4 здесь, там 3 ролика, там 3, 10 роликов, вы что издеваетесь надо мной? да это безумие, в общем я так не смогу но я должен это сделать, в общем всем спасибо за рассмотр будут 10 роликов, нет нет, будет 4 ролика в день я пообещал, так что ждите, 4 ролика, только один Видеоролик с колокольчиком, а три видеоролика без колокольчика. YouTube так запрещает. Всем пока.